Легкое место, но улицы ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль. На сапогах. Мягкое кресло. Крещетый бред. Ненажатый вовремя курок. Солнечный день. всветительных снах. Номер на рукаве Пожелай мне удачи мою Пожелай мне Не остаться в этой праве Не остаться в этой праве Пожелай мне удачи Пожелай мне Удачи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 Мой порядковый номер на рукаве Пожелай мне удачи мою Пожелай мне Не остаться в этой траве Не остаться в этой траве Пожелай мне удачи Пожелай мне удачи